Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов, и сегодня мы поговорим о свидетельстве о регистрации права собственности. Подписывайтесь на мой канал, там очень много полезной правовой информации. Итак, мне очень часто задают вопросы касаемые свидетельства о регистрации права собственности. Вопросов было такое большое количество, что я решил записать отдельный ролик, посвященный этой теме. Друзья, вы должны понимать, что в 2016 году свидетельства о государственной регистрации права собственности были отменены. Наверное, все помнят соответствующий документ на такой розоватой бумаге, на фирменном гербовом планке, какими-то даже степенями защиты и так далее, и так далее. У граждан существует такое понятие, что у каждого собственника недвижимости должен быть этот документ. И если этого документа нет то это уже первый звоночек для того чтобы какие-либо сделки связанные с недвижимостью с этим товарищем не оформлять это не совсем так во первых обо всех предостерегающих звоночках я уже в одном своем видео рассказывал где четко и подробно разобрал каждый случай который может вызвать подозрение во вторых вы должны понимать что старые свидетельства никто не отменял то есть все свидетельства полученные до 2016 года они также действуют также имеют юридическое значение. Просто сейчас их уже не выдают. То есть вы, как собственник недвижимости, уже не можете этим документом подтвердить свое право собственности. А чем же вы его можете подтвердить сейчас? Все очень просто. Сейчас это выписка из ЕГРН. Выписка из единого государственного реестра недвижимого имущества. Да, этот документ более упрощен, если можно так выразиться, потому что это распечатка на обычном листе А4 которая удостоверяется только подписью ответственного лица и печатью. Получить вы можете ее как в МФЦ, так и заказать онлайн на сайте Росреестра. В этой выписке указана будет следующая информация о том, кто собственник объекта недвижимости, соответственно информация про сам объект недвижимости, дата, когда этот человек стал собственником и на каком основании. Соответственно, сейчас для того, чтобы проверить, Чистоту сделки для того, чтобы проверить собственника, этого документа вполне достаточно. Как я уже говорил, заказать его можно либо онлайн, либо в МФЦ на бумажном носителе. Но вы должны понимать такую вещь, что данный документ он удостоверяет право собственности только на конкретную дату. То есть не ленитесь, пожалуйста, товарищи, если вы осуществляете какие-то операции с недвижимостью, закажите свежую выписку. То есть, случаев, когда человек, который, да, он действительно был собственником данного объекта недвижимости, квартиры, дома, но был, например, им месяц назад. И случаев, когда с ним заключаются какие-то сделки по старой выписке из ЕГРН. Очень много. То есть люди посмотрели выписку, убедились, что он собственник и вступили с ним в какие-то финансовые отношения. Заплатили денег, отдали задаток, аванс и так далее. Но на момент совершения сделки собственник-то был уже другой. Поэтому будьте бдительны и внимательны лучше в этом моменте. То есть не цепляйтесь за свидетельства, которых сейчас уже не выдают, а лучше проверяйте актуальность сведений. Это будет намного лучше и безопаснее для ваших прав, для ваших денег и для вашего имущества. Друзья, если видео вам оказалось полезным, не поленитесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал, отправьте его друзьям. И помните, вы можете писать в комментариях свои вопросы, на которые я обязательно буду отвечать. До новых встреч!